Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня видео по итогам заседания ФРС, которое состоялось вчера. Вчера, соответственно, в 9 часов были итоги. Было решение по процентной ставке. Я давал видео, комментировал. Основной посыл был, что в принципе ничего не изменит, ставку не повысят, вопрос по сокращению, по сокращению активов на балансе Федрезерва. Ну, соответственно, сразу же посыпались так называемые комментарии по поводу того, что не угадал. Смотрите, друзья, что касается моих комментариев, то да, я не хочу, чтобы здесь лилея какие-то прогнозы, да, что я аналитик, что-то анализирую. Анализировать доллар достаточно сложно. То есть в долларе на самом деле держит потери, <связать> терпят потери и профессионалы. Потому что действительно есть много факторов, которые, которые не совсем под контролем, которые мы не можем контролировать самостоятельно. Поэтому делать краткосрочные прогнозы на доллар, ну дело неблагодарное. <связать> Это первый момент. Второй момент, соответственно, я говорил, что позиция спекулятивная, что я доллары покупаю, да, и со всеми вытекающими последствиями. То есть, нужно понимать, что доллар, согласно там того же Уоррена Баффта, не является активом коммерческой корова, то есть доллар не приносит ценности. И он используется, в данном случае может использоваться или в качестве спекуляции, да, то есть купить дешевле, продать дороже. Или в случае, если мы ждем каких-то кризисных явлениях в экономике, да, то первым делом, когда экономика начинает заваливаться, когда люди видят изменения макроэкономических показателей, замедление экономики, замедление чистой прибыли компаний, то в этом случае понимают, что зарабатывать они будут меньше. И, перекладываются из инструментов, допустим, фондового рынка, такие как акции. да, То есть первым делом народ всегда бежит в доллары. Мой посыл, основной посыл, который заключается по поводу того, что же будет дальше с долларом. Сейчас эмоционально да, отреагировал рынок таким образом. Да, то есть можно видеть, что американские индексы на комментарии... Комментарии Федрезерва заявил о том, что, ну не рынок заявил, а отреагировал повышением, да, то есть там в принципе рынок, все индексы кинулись в рост, но в дальнейшем к концу дня закончилось все снижение. <связывая> что лично я по всему этому поводу думаю? То есть, как я уже говорил, причины снижения доллара является, во-первых, экспирация. Второе, действительно, у нас сейчас идут и так называемые исторические покупки ОФЗ, к трейдеры. Долгосрочно это мое мнение, да, я никого ни в чем не убеждаю, и не настаиваю и не призываю никаким рекомендациям. То есть я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я не призываю вас покупать что-либо. Я делюсь своим мнением. И вот мое мнение такое, что санкции все равно будут в отношении России приняты, потому что там изменения в лучшую сторону я не жду, ожидать ни на чем. Соответственно, в этом случае с введением санкций да, можно будет наблюдать, что в принципе, да, то есть, если посмотреть фундаментальную экономику, взять денег, но ну, вот смотрите, у вас есть обязательства, да, то есть по, для выполнения указов президента, майских указов президента, в общей сложности нужно изыскать там порядка 15 триллионов рублей в следующие 5 лет до 2022 года, 2023. То есть, где вы эти деньги брать будете? У вас экономика не растет. У вас а, просто меняют руководителя Ростата, расш... меняется методология расчета ВВП, методология расчета доходов на душу населения, методология расчетов а, а, располагаемых доходов населения. То есть по цифрам у нас все будет хорошо. По, по цифрам мы, соответственно, будем расти. Но реально роста не будет. Да? То есть, ро... Что значит не будет рост российской экономики? Это значит то, что она у вас расти не будет, и в этом случае налогов вы будете получать меньше, потому что ну, оборота нет. Располагаемых доходов у населения становится меньше. Налоги платить не с чего, да, вы можете увеличить налоги, но вы не сможете их увеличить настолько, чтобы пополнять бюджет на необходимые суммы. Где вы еще деньги можете взять? Заставить госкорпорации заплатить налоги. Да, согласен, это возможно. Тогда в этом случае, как на этом заработать, покупайте компании с госучастием, потому что их по-любому заставят заплатить хорошие, щедрые дивиденды, вне зависимости от того, какая у них там инвестиционная программа и другие льготы. Давайте еще подумаем, ну где еще может взять деньги правительство, кроме повышения налогов и дивидендных выплат. ОФЗ, то есть ОФЗ, выпуск облигаций, заимствование на рынке долгов, всегда позволяло финансировать дефицит бюджета, что в принципе делают все практически страны. Но опять, давить на Россию надо, надо, Россия не слушается, не слушается, то есть надо как-то наказывать. Что для этого нужно делать? Да, будут приняты законы о российском долге и будет введен запрет, то есть это основной источник сейчас закрытия дефицита бюджета, все, закончится. Окей, okay, если этого источника не будет, где государству брать деньги? Самый простой способ – просто девальвируйте рубль. Девальвируйте рубль на 10-15%, у вас, соответственно, поступление в бюджет увеличится на 10-15%. Вот и все. Сложного здесь ничего нет. Ну да, будет немножко инфляция, да, люди будут, может быть, поэтому переживать, но ничего, мы в этом случае, может быть, или ставочку повысим, да, или там какие-то подачки, пенсию при, при, при прибавим на половину роста инфляции. Все, у нас так решаются вопросы сейчас, в настоящий момент. И, то есть, если ты понимаешь это фундаментально, да, то в этом случае у тебя не возникает вопроса, покупать доллары или не покупать. Дает рынок возможность купить ниже 65, покупайте. Дает сейчас рынок возможность купить по 63,5, покупайте. Эмоционально, краткосрочно, на каком-либо новостном фоне, не знаю, нефть может быть задерг, будет куда-нибудь в район 70, будет задерг, снизимся там в район 63 покупайте. Но вот лично мое мнение, лично мое мнение, если вы хотите знать, я считаю, что касается именно валютной пары рубль-доллар в настоящий момент, сегодня максимум завтра мы увидим, ну то есть в следующие 2-3 месяца мы, возможно, увидим минимум цен по рубль-доллар, после этого, соответственно, будет отскок. Ну а в итоге окажусь я прав или нет в своих заключениях. Долгосрочно в любом случае стратегия заключается в покупке доллара. Краткосрочно, ребят, дело неблагодарное, да, неблагодарное дело, и в этом случае там краткосрочно что угодно может произойти. Фундаментально, фундаментально в долларах. И готовимся непосредственно к снижению, чтобы быть при долларовом кэше. Что ж, если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся с друзьями, задаем вопросы. Будут интересные вопросы, запишу дополнительные видео. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.